В конце ноября 2017 года от ледника Грей в национальном парке Торрес-дель-Пайне в Чили откололся огромный айсберг. Такое, говорят сотрудники парка, здесь бывает довольно редко. последний раз ледяная глыба отходила от основного массива ледника в начале 90-х. Площадь отколовшегося айсберга превышает размеры футбольного поля. Майкл Аркос, сотрудник парка, утверждает, что отступление ледника – уже постоянный процесс. Но он ускорился в последнее время. Скорее всего, это связано с климатическими изменениями. Сотрудники парка заверяют, что посетителям ничего не угрожает. Ледник Гры находится в северной части озера. Его ширина – 6 километров. Длина – 28 километров. Площадь – 270 квадратных километров. Высота ледяного массива – 30 метров. Ледник входит в Южное Патагонское ледниковое плато. Это горнопокровный ледниковый комплекс в Патагонских кордильерах,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 а также статистических показателей космических и геофизических параметров, за последние годы показал тревожную тенденцию к их значительному увеличению за короткий промежуток времени. Эти данные свидетельствуют, что выдвинутые рядом ученых предположения касательно того, что изменение климата земли в течение ста лет и более будет носить постепенный характер не так как по факту этот процесс происходит гораздо динамичнее. Учитывая нарастающую интенсивность климатических бедствий на Земле сейчас как никогда,